И очень хорошо. Пусть весь Скеллиге узнает, что Йеннифер из Венгерберга простая воровка. Возьми себя в руки, друид. Я ничего не украла. Я одолжила у тебя вещь и собираюсь ее вернуть. Какое великодушие! Беда в том, что маску можно использовать только один раз. Не говоря о том, что ты рискуешь похоронить нас заживо. Нас и все острова. Коронить? О чем ты? Она тебе не сказала. Этого следовало ожидать. Согласно легенде, Ураборос создал маску, когда ревнивое море поглотило его возлюбленную. Ураборос не мог смириться с тем, что не увидит своей избранницы и выковал маску, которая позволяет заглянуть в прошлое. Однако он знал, что сможет использовать ее лишь раз и ждал, когда тоска его станет невыносимой. Узнав о маске, море рассвирепело, и поклялось, что любой, кто использует маску, навлечет на себя его гнев. полный сольют сушу и утопит живущих. То есть, маску никто никогда не использовал. Нет, но... И никто не знает, действует она или нет. Я знаю из мифов. Ты так веришь мифы? Только невежды преуменьшают их значение. И речь не о мифах, а о краже. Я не хочу оправдывать Йеннифер. Тогда не оправдывай. Но постарайся ее понять. Она не хотела тебе досадить. Она делает это только ради Цири. Я понимаю. Она ищет дочь. Но это не оправдание. Маска Урабороса принадлежит Скеллиге и должна быть использована на благо островов. Маска станет бесполезна, если Йеннифер использует ее. Я не говорю уже... Что? Нет, Геннифер использовала маску. Я Замечательно. Что это было? Единороги. Е, yeah. что я. Я понимаю, что это туманники. Только откуда они здесь взялись? Их притянула сила маски. И что теперь? Маска откроет прошлое, но только в определенных местах. Там, где событие оставило сильный магический след. Держи. Мне ее надеть? Да, а я наложу заклятие, которое позволит мне видеть твоими глазами. Ты собираешься читать мои мысли? Ты что-то имеешь против? Все равно ты постоянно этим занимаешься. Значит, ничего страшного, правда? Пойдем. Первое место я уже нашла. двое. Женщина это Цири. Откуда ты знаешь? Она двигалась, как ведьмак. Похоже, они пошли туда? Идем, попробуем найти следующее место. Ну как, готов? Используй маску. Это было. М -м, нечто вроде магического взрыва. Настолько сильного, что опасны были даже его отголоски. Думаю, он и уничтожил лес. Но с целью ее спутником ничего не случилось. Я видел, как они убегали. Сейчас узнаем, куда. Нравится мне это место. Мне тоже. Если кто-то оказался здесь во время катаклизма, шансы. Не Я понимаю, о чем ты. Но не беспокойся. Цири может о себе позаботиться. Надень маску. За Цири кнались. Видишь? Кажется, он радует. Но она сбежала. Снова через портал. Знаешь, что... Магический след ведет в Велин. Ты сможешь понять, куда делся спутник Цири? Его портал должен быть рядом. Попробую его найти. Идем. Как? Готов? Используй маску. Красивый бой. Один оттолкнул другого ударом мощной магии и бежал через портал. Чародей? Скорее всего. Это спутник Цири и тот, кто ее ранил. Откуда ты знаешь? Я предполагаю, оба были в предыдущих видениях. У Цири сильный союзник. Может, от того, в кого прилетело заклинание, что-то осталось? Распогодилось. Наверное, Машавур поработал. И теперь он снова придет нам мешать. Ну что, вы довольны собой? Вы посмотрите, что вы натворили! Если поиски Цири потребуют чьей-то смерти, вы и убивать начнете. Есть люди, ради которых я готов на все. А все остальные пускай горят с этим пламенем. Прекрати истерику. Вот тебе твоя маска. Теперь она годится разве что на пепельницу. От нее больше не будет никакой пользы. Вы хоть что-нибудь узнали? О да. Я разговариваю с Герритом. С тобой я потом разберусь. Ну так что? Здесь может быть что-то интересное. Надо осмотреть еще один след. Он улетел куда -то, куда -то. Под деревом что-то есть. Ты не могла бы. Сейчас. Ровень и зарубок. Спутник Цири его... Как вы это называете? Дезинтегрировал. Замечательные ваты. Но я не узнаю мастера. Ах, я не могу сказать даже, откуда они. Наверное, потому что они принадлежали всаднику Дикой Охоты. Что? Значит, это Дикая Охота. Как я и боялся. Сначала здесь, потом на сняли Что им нужно? Они ищут Цири. Но зачем? Это долгая история. О старшей крови. О способностях Цири. Она получила способности от матери. Цири может гораздо больше, чем ее мать. Но сейчас нас интересует, что дикая охота делала на Хиндерс Фиале. Это было недели через две после того, как здесь, на артске Ригет, случился катаклизм. Призраки напали на Лафотов в темноте во время снежной бури. А снежной бури для этого времени года явление само по себе странное. Люди говорили, что призрачные всадники врывались в хаты, убивали тех, кто пытался сопротивляться. Потом они умчались вглубь острова, и все слышали их жуткий смех. Кто-нибудь выжил? С десяток женщин. И один старец. Следующая остановка Хиндерсфия. Я буду ждать тебя на берегу у Лафотона. Увидимся на месте. Удачи! Дайте знать, если вдруг что-то найдете. Здравствуй, Йен. Наконец-то. Я уже мерзнуть начала. Надо было теплее одеваться. Угу. Еще скажи, чтобы я на холодном не сидела. Ну, идем. Пошли. Я была на Хиндерсфиале довольно давно. Но если я правильно помню, Лафотен где-то там. Разоренные хаты, свежие могилы. А, похоже, мы на месте. Какое-то собрание. Мы здесь не вовремя. Разговоры о дикой охоте всегда не вовремя. Вы, Анна, они едва то начали. А что, а если трус говоришь о земле? Если у нас не оставило просто и ничего от собой не сделали. Я не буду о нем говорить. А -а -а -а. Он был не надо. Какой-то ритуал, придется подождать Вот уж нет Сестры, простите, что я вас прерываю, но у нас к вам дело Видишь же, здесь вспоминают умерших А мы ищем того, кто еще может быть жив Пожалуйста, это срочно Тогда говорите. Мы ищем девушку по имени Цири. Серые волосы, зеленые глаза. Нет ее здесь. Разве что в могиле. То есть я такой не припомню, но я столько тел похоронила. Могла и забыть. Это... Это Цири. У нее был шрам? Вот здесь, на щеке. Да, да. Что с ней стало? Не знаю. Я видела ее всего миг. За миг до всего этого. Она была на конюшне с трусом. Будь он трижды проклят. Этот трус. Имя у него есть? Было. Пока Тинг не вычеркнул его из саги предков. Он как бы исчез. Закон запрещает прикасаться к нему, разговаривать с ним, даже имя его произносить. Что он такого сделал? Сбежал от дикой охоты. Он один! Нам придется поговорить с трусом, даже если это противоречит вашим обычаям. Вы опоздали. Он ушел в рощу. Сражаться с Моркворгом. Моркворг? Что это? Скорее кто? Самый гнусный человек из всех, что знал Скеллиги. Для него не было ничего святого. Он нападал на земли собственного клана. Брал золото от Нильфгарда. Убивал беременных. Детей. Mm -hmm. Я таких знаю. Говорили, что боится он одного. гнева богов. И Моркворк решил доказать, как сильно все ошибаются. И приплыл на Хиндерсвьяль, чтобы ограбить рощу богини. Это было больше десяти лет назад. Верховная жрица Ульвы стала у него на пути. Он вонзил ей нож между ребрами и бросил в грязь. Перед смертью жрица наложила на него проклятие, и Моркворк превратился в чудовище. Проклятие? Чудовище? Кажется, для тебя здесь найдется работа. Я могу избавиться от Моркворка. Не знаю, во что он превратился, но думаю, серебряный меч в этом поможет. Все не так просто. Уже нашлись такие, что сумели победить Моркворга. Но он всегда возвращается. То есть наложено проклятие. В таком случае мне нужно больше сведений. Понимаю. Но я рассказала все, что знаю. Поговори с Тордором, сыном Эйнера. Он был в роще, когда туда ворвалась дружина Моркворга. Видел все, что случилось. И единственный из паломников ушел живым. Он поселился в Ларвике. Он на пристани должен быть, если в море не ушел. И где эта священная роща? Недалеко, к северу отсюда. Раньше мы выращивали там лечебные травы. А теперь? Теперь можно подойти только к дереву, которое посадила сама богиня. Туда мы приносим наши дары и просьбы. А те, кто спускаются ниже... Остаются в роще навсегда. Трус, который рвется в бой. Только я вижу здесь противоречие. В этом все и дело. Убив Моркварга, трус доказал бы, что старейшины ошиблись. Вернул бы себе честь и имя. Интересная процедура апелляции. Очень в духе Скеллиги. Я не смеюсь над вашими законами. И прошу от вас того же. Спасибо за помощь. Вы собираетесь в рощу? Не люблю, когда туда входят чужие. Ну да ладно. Обычай велит, чтобы паломники принесли под деревом жертву собственной кровью. Трус наверняка поступил так же. Разве что у него не было не только мужества, но и уважения к фрей. О, за нас не беспокойтесь. Мы с Геральтом всегда чтили богов. Сразу видно, он не молится прикудой. Святая мать. Торгу, зачем тебе одному такой большой дом? Уже не Боюсь, след уже остыл. Даже если Трус умер, мы что-нибудь придумаем. Что например? Придет время, увидишь. Могла бы иногда быть помягче. Могла бы. Но ведь такую ты меня и любишь, правда? Школу. Есть, есть. Холера. Только не это. Ставим какие-нибудь следы. Груз здесь был. Смотри, видишь отпечаток? Здесь он припал на одно колено и принес жертву богини. Здесь следы крови. Видишь? Нет. Я, конечно, не человечески красива, только не человеческого зрения, как у тебя, у меня нет. Поэтому вниз тебе лучше не спускаться. Не обижайся, но в этом буреломе и грязище ты будешь для меня... Э, как гиря на ноге. Я хотел сказать это поделикатнее, но да... Примерно это я и имел в виду. Хорошо, как скажешь. Если что, я помогу тебе с заклятиями со стены. Ладно, тогда до встречи. Осторожней. Помни, ты еще нужен мне, чтобы найти Цири. Эй, я пошутила. Ты мне нужен, Точка. Так лучше. Mm -hmm. Лучше. Кровь труша. Очень много крови. След сразу видно, по нему и пойду. глубокие следы. Он шел осторожно. Кварк так просто не сдается. Видно, Моркворк так просто не сдается. Ну как? Знаешь что-нибудь об этой роще? Дай подумать. Она ужасно запущенная. Я скорее имел в виду ее историю. Говорят, ее вырастила сама Фрея. В начале времен богиня шла по скелиге, рассыпая семена между голыми скалами. Но змею Раборос продырявил ее короб. Все семена просыпались здесь, поэтому роща такая буйная, а остальное скелиги бесплоден. Ты веришь в это? Ты шутишь? Здесь благоприятный для вегетации климат, вот и все. Ты знаешь что-нибудь об этой роще? Дай подумать. Я скорее имел в виду... Говорят, ее выраст... Все семена просыпались. Ты веришь в это? Навсегда превратиться в волколака. Вот же собачья жизнь, а? Ну, узнаешь, сколько волка не корми. К тому же проклятие привязало его к роще, а он все в лес смотрит. Ничего, кому повезет, то у того и волк снесет. Не кричи волки, а то... Геральт, может, хватит? Ну ладно, хотя у меня пара пословиц еще осталось. Не сомневаюсь, можем считать, что ты выиграл. Ладно, я возвращаюсь вниз. Будь осторожен. Кровь труса. Должно быть, трус их заблокировал или просто запер на ключ. Надо осмотреться, может, что найду. Здесь не перейдешь. Придется открыть шлюз и пройти через низ. Обычный механизм. Одним рычагом выбираешь ворота шлюза, другим опускаешь или поднимаешь их. Символ Фрей. Похоже, не тронуты. не пожирает свои жертвы. Странно. Выросла Всегда Вырастает Я начинаю тебя завидовать Хочешь Историю Если без этого не обойтись Рассказывай Пришли воины. Они знали, что не смогут убить меня. И они устроили западню, заковали меня, заперли здесь. Знаешь, что я сделал? Я отгрыз себе ногу, чтобы освободиться. Каждый укус больно. Я выл! Меня рвало кровью! Понятно, что грызть собственную лапу больно. Ты не понимаешь. Это хуже, когда грыз, пасть горела. Как будто у Гриш жрал. Думал, сдохну, но грыз, А потом... Я порвал их на части, на мелкие кусочки этих героев. И какая мораль в твоей истории? Или ты просто бахвалишься? Мораль такова, ты не сможешь убить меня, не сможешь остановить, я порву любые оковы, <свист> расколдуй меня, или <свист> я вернусь, как сейчас. <свист> Значит, решил поговорить Только теперь могу Такое проклятие Заставляет кусать Царапать Рвать э -э, Пока не свалюсь у тебя есть время, пока из меня вытечет кровь. Я вернусь. Слушай, слушай внимательно. Сними проклятие. Освободи, освободи, наконец я, я, я дам награду. Я ищу человека, которого называют трусом. Он приходил сюда, чтобы тебя убить. Видно. Не вышло. Те, кто приходит, редко представляются, как он выглядел. Понятия не имею. Тогда ничем не могу помочь. Я разорвал многих. И что ты говорил о награде? Награбил И в налетах. Все пропил, кроме одного. Настоящее сокровище спрятал и отдам только расколдуй. Значит, не весело быть оборотным. Это не самое дурное. И не то, что я не могу выйти из рощи. Только голод. Все, что я жраю, превращается в.. Пепел. Я не ем, не пью, но я, сука, еще живу. С голоду я себя грызу. На любой кусок жарит, как горячая смола. Вечный голод. Классическое проклятие. Это объясняет, почему трупы остались нетронутыми. Думай и сделай что-нибудь, иначе я вернусь и разорву! Посмотрим, что можно сделать. Посмотри и сделай. Всем будет лучше. меня думаешь смешно а -а -а. поймаю тебя посмеешься устал я от разговоров что ты сделаешь что и полагается ведьмаку проломила ту дверь должно быть что-то за ней унюхал Без не выйдет. Без ключа не выйдет. Труса Корни, Сьем сейчас надо мной. Эй, слышишь меня? Геральт, ты меня напугал. Прости, я не хотел. Надеюсь, когда найдешь труса, сразу скажи. Никаких следов Видно на моргах так просто не сдается. Наверное, она умерла от голода довольно давно. Здрасс, он мертв и довольно давно. Yeah, я! Я нашел его! И что? Даже гнильцы бывают в лучшем состоянии. Стоп, тебя. Хорошо. Собирай, что сможешь, и поднимайся наверх. Надо полагать, у тебя есть план? Нет. Обожаю смотреть на гниющее мясо. Поговорим наверху, ладно? Иэн, очаровательно, как всегда. Ну, пойдем. Кое-кто хочет с тобой познакомиться. Ох, процесс гниения зашел далеко но голосовые связки целы может мы что-нибудь из него и вытянем он не слишком разговорчив разговорить можно каждого даже мертвого надо только знать как я думал некромантия запрещена как и секс до да свадьбы не забивай голову глупостями Тебе нужны какие-нибудь ингредиенты для заклинания? Mm -hmm. Кровь новорожденного, язык девственницы и печень трески. Если серьезно. Если серьезно, нет. Я чародейка, а не деревенская травница. Мне нужна только энергия. Много энергии. Хорошо, что мы оказались вместе насыщенным моей, которые люди считают священным. Жрицы будут в бешенстве, если ты используешь силу рощи для оживления трупа. А значит, надо все успеть, пока они не сообразили, что здесь происходит. Тогда за дело. Хелайн, Хелайн, Зифраен. Хелайн, Хелайн, Давидар. Злофотана. Мы ищем цили, Серые волосы, зеленые глаза. Что с ней стало? Из-за... из Из-за нее меня меня это не интересует. Что с ней стало? Что она тут делала? Говори! Нам обоим. Цири. Ласточка. Ты слышишь меня? Слышу. Сейчас я должен тебя оставить. Мы встретимся под Скалой Утопленников. Запомнишь? Угу. Повтори. Скала Утопленников. О, проснулась? Я уж думал, что… Где я? И кто ты такой? Спокойно. Ты в Лафотане, на Хиндерсфиале. А меня зовут Скиаль. Но… Но как я… Откуда? Мы выловили тебя из моря. Я и это твой друг. Помоги. Помоги мне встать. Может, не стоит? Не выдумывай. Просто дай мне руку. А, вот это мой братик. Стоит его упустить из виду, а он уже тянет к девушке лапы. Астрид, вот глупая. Ты же видишь, я ей встать помогаю. Очень жаль, но придется прервать ваше свидание. Идем, пошли в баню. Куда? Чего рот раскрыла? Хочешь, чтобы угарь залез? В баню, говорю. Девушка. Ты вся синяя была и холодная, когда тебя сюда принесли. Тебя надо хорошенько прогреть. Боюсь, мне надо идти к скале утопленников. И как можно скорее. Мы тебя силой не держим, но до скалы далеко. А ты едва ходишь. Ты лучше лошадь возьми. Вот именно. Скьяль приготовит лошадей. Посиди тут минутку. Все равно ты будешь на месте быстрее, чем пешком. Хорошо.